Коничева, я хочу поразмыслить на одну тему, которая меня беспокоит уже очень давно, а именно о кастомизированных оболочках рабочего стола, которые предоставляют разработчики различных дистрибутивов, и почему это плохо. В общем, не буду затягивать со вступлением, и начнем. Уже существует довольно много оболочек рабочего стола, которые разрабатываются по той причине, что у разных разработчиков. Разные вкусы, предпочтения, видение идеального интерфейса и все в таком роде. И вот среди всех этих оболочек любой человек может выбрать что-то на свой личный вкус. Ведь оболочки отличаются между собой довольно сильно, начиная просто от разного дизайна рабочего стола и приложений, заканчивая логикой и методом использования, и даже функциональностью. Например, какой-то оболочкой у вас выйдет пользоваться используя только мышку, а другой вы сможете пользоваться и мышкой, и используя различные жесты для тачпада, и с помощью сенсорного управления. От оболочки рабочего стола зависит то, как вы будете пользоваться своим компьютером, будет ли вам комфортно, или напротив, вас будет все раздражать в системе. По этой же причине дистрибутивы Linux внешне между собой могут отличаться в зависимости от того, какой используется рабочий стол в дистрибутиве. Но даже дистрибутивы, которые используют один и тот же рабочий стол, внешне тоже могут отличаться между собой, потому что рабочий стол в этих дистрибутивах имеет различные модификации, сделанные разработчиками того или иного дистрибутива. Поэтому среди разных дистрибутивов можно найти систему на свой вкус, прям как какую-нибудь мебель. С помощью кастомизации или, как это еще иногда называют, модификации оболочки, можно изменить внешний вид рабочего стола и приложений Но Также даже можно расширить функциональность и возможности оболочки, установив для нее расширение. Я хорошо знаю, что в Linux-сообществе очень ценят возможность настраивать внешний вид системы на свой вкус. Это даже породило отдельный вид искусства. Есть сообщества, которые посвящены исключительно только кастомизации оболочек, например, как сообщество Unix, Porn, Vre, DIT. И тут нет ничего плохого. Вы имеете право делать со своим компьютером все, что вам захочется, на свой страх и риск. Я, как и другие люди, которые пробовали Linux-системы, игрались с довольно обширными возможностями по внешней кастомизации системы. Ведь это и правда довольно прикольно, что можно поменять внешний вид системы на свой вкус. Но зачастую все эти модификации оболочки приводят к визуальным глюкам, артефактам и все в таком роде. Например, если вы смотрели мой обзор на приложение Gradients, которое позволяет кастомизировать приложение в оболочке Gnome, то можете помнить, что даже какая-то минимальная кастомизация приводила у меня к визуальным проблемам в приложениях. И опять-таки, повторюсь, когда мы кастомизируем оболочку самостоятельно, то делаем это на свой страх и риск. Совсем другая ситуация, когда разработчики дистрибутивов что-то там ковыряют, кастомизируют и модифицируют в оболочке и приложениях. Проблема в том, что многие разработчики дистрибутивов которые хотят, чтобы их система выглядела уникально, выделялась на фоне других, была не такая как все и все в таком роде. Довольно часто неграмотно подходят к кастомизации своей системы. Из-за этого страдают пользователи, ведь они могут встречать какие-то визуальные странности, которые появились именно из-за того, что оболочка в системе была подвергнута изнасилу модификации. Одна из самых известных и больших проблем, это когда система с модифицированной оболочкой занимается, так сказать, вандализмом. Но тут, для начала, стоит все же немного объяснить техническую часть. А почему вообще возникают какие-то проблемы, когда есть кастомизация? В десктопном Linux, Ты чё, хуё, извиняюсь, Gnu, Linux, есть всего две основные оболочки, которые являются неким стандартом а также два инструментария, на котором они основаны, и с помощью которых создают приложение. Gnome, который использует инструментарий GTK, и Plasma, которая использует инструментарий Qt. Есть важный момент, что на основе инструментариев в GTK или Qt созданы все остальные известные и не очень оболочки рабочего стола. Поэтому для Gnome Linux — очень часто создают приложения, используя именно инструментарий GTK или Qt. Я уделяю этому внимание потому, что как раз таки из-за особенностей инструментария в GTK и Qt есть возможность модифицировать внешний вид приложений. GTK и Qt имеют так называемый набор элементов интерфейса. В него входят цветовая палитра, кнопки, переключатели, заголовки, вкладки, поля ввода и т.д. То есть, все то, из чего может состоять любое приложение. И самое важное, что разработчики проектируют дизайн интерфейса своих приложений, используя этот набор элементов. Так вот, этот самый набор элементов интерфейса находится где-то в системе в виде одного файла, ну или нескольких, тут я не шарю и за счет изменения чего-то там, в том файле, и происходит кастомизация. То есть происходит подмена элементов со стандартных на какие-то совсем другие. Хух, самая скучная часть с техническими объяснениями кончилась. Теперь уделю какое-то время пропаганде. Ставьте дизлайки, подписывайтесь от канала и не бейте в колокол. Это очень поможет продвижению канала. Также можете написать несколько неосмысленных комментариев. Продолжаем. И вот собственно из-за того, что разработчики дистрибутивов хотят сделать внешний вид своей системы более уникальным, то они прибегают к кастомизации, из-за этого меняется внешний вид приложений в системе. Вроде бы это звучит классно, мы получаем больше разнообразия, Но Проблема в том, что меняется внешний вид не только стандартных приложений в системе, которые предустановлены по умолчанию, а и тех, которые вы устанавливаете из магазина приложений. Приведу пример, вы заходите в магазин приложений, находите там какую-то программку, смотрите на ее скриншоты и потом устанавливаете. А после установки, вы обнаруживаете, что вас на наеба обманули, и программа выглядит совсем по-другому, не так как на скриншотах. Это ощущается также, когда вы заказываете на Алисэкспрессе что-то одно, а вам в итоге присылают совсем другое. И получается, что те же GTK приложения в дистрибутивах с кастомизацией будут выглядеть не так, как их задумали сами разработчики того или иного приложения, а совсем по-другому, и даже иногда с какими-то визуальными багами. В итоге, из-за таких издевательств от разработчиков дистрибутивов, это привело к появлению инициативы Stop Feming My MyApp. Эту инициативу создали разработчики приложений, которые против того, что в дистрибутивах есть кастомизация. В рамках этой инициативы разработчики приложений просят, чтобы дистрибутивы не меняли стандартную таблицу стилей, иконки, и шрифты в системе, по той причине, что разработчики проектируют свои приложения, используя только нормальные, стандартные компоненты. А, например, изменение таблицы стилей может сделать приложения нерабочими или даже непригодными для использования. Другие темы иконок могут менять значение тех или иных иконок, что приводит к появлению интерфейсов, которые не выражают то, что задумал разработчик. Изменение иконок приложений приводит к потере узнаваемости приложений по их иконкам. Ну, а со шрифтами все очевидно. Думаете, что разработчики дистрибутивов их послушали? Нет. Но все же эта инициатива привела к некоторым улучшениям. Например, сейчас в сообществе Linux считается, что это не совсем этично, когда дистрибутив имеет неграмотную кастомизацию. И тут надо перейти к следующей части, а как определить какая кастомизация грамотная, а какая нет. Тут все довольно просто. Неграмотная кастомизация – это которая подменяет цветовую схему, шрифты и иконки в оболочке. А также не следует рекомендациям по дизайну от создателей оболочки. В пример, среди популярных дистрибутивов с неграмотной кастомизацией можно привести Ubuntu. Бомжара и Зорин ОС. А вот грамотная кастомизация – это та, которая не заменяет что-то, а дополняет. Например, в оболочке Гном по умолчанию рабочий стол выглядит вот так, он пустой, туда даже файлы нельзя помещать. А с помощью расширений можно сделать так, чтобы на рабочем столе появилась какая-то панель или док. Также можно сделать, чтобы появилась возможность добавлять файлы на рабочий стол. Все это делается с помощью расширений. В пример, среди дистрибутивов, которые имеют грамотную кастомизацию, можно привести. Если по чесноку, я не знаю ни одного подобного дистрибутива. Есть, например, Crystal Linux. Это единственная система, что подходит под данную категорию. Но на самом деле разработчики этой системы на основе оболочки Gnome с доустановленными расширениями создали свою оболочку под названием Onyx. По сути, то у них просто переименованный Gnome с расширениями. Ведь если, например, зайти на сайт Gnome Extensions, то мы увидим, какие установлены расширения в этот дистрибутив. А в параметрах системы вообще написано, что используется оболочка Gnome. Я считаю, что это даже более правильное решение, вместо того, чтобы модифицировать оболочку, лучше создать свою, на основе другой, в итоге мы имеем winwin. -win. В целом, если посмотреть на основные дистрибутивы, то есть Debian, Red Hat, Fedora, Arch и, наверное, еще OpenSUSE, то все ваны, кроме Ubuntu, конечно же, поставляются без кастомизации. А такая статистика может только радовать. Вот так вот. Думаю, теперь должно быть ясно, почему я негативно отношусь к дистрибутивам, которые имеют кастомизацию. Сценарий к этому ролику переписывался где-то 4 или даже 5 раз. И довольно огромную часть текста мне в итоге захотелось убрать. Но я планирую сделать идейное продолжение этого ролика, где я расскажу о ситуации с оболочками, которые основаны на Gnome или инструментарии GTK, так как в основном эти проблемы с насильной кастомизацией приложений есть именно из-за инструментария GTK. Например, не все приложения, созданные с помощью инструментария Qt, ломаются после кастомизации системы, возьмем тот же Spotify, ABS или Krita. Они даже после тотальной кастомизации системы выглядят нормально. Тут это уже зависит от самих разработчиков приложений, хотят они, чтобы их приложение кастомизировалось вместе со всей системой или нет. А у вот GTK все не так радужно, даже после появления библиотеки Адвайта. И даже если приложение будет распространяться в формате Flatpak, то это все одно не поможет разработчикам защитить свои приложения от кастомизации. И в следующем ролике я наглядно покажу, как различные оболочки, созданные с помощью инструментария GTK, ломают внешний вид GTK-приложений так, что их потом родная мать не узнает. Из-за того, что сейчас у нас отключают постоянное электричество, то этот ролик было невероятно сложно и долго делать. Але не будем оскыглыты, а будем чекаты, коли в цих российских загарбноки взныщить. А на этом, думаю, все. Если вам нравятся мои ролики и хотите еще, то можете поставить лайкос или подписаться, если забыли это сделать. А если вам не нравятся мои ролики, то не смотрите их и не подписывайтесь. А также перестаньте в комментарии всякую чушь писать, а то бесит уже. Ня, пока.